человека кровь движется по сосудам различают три основных вида сосудов артерии капилляры вены артерии это сосуды по которым кровь течет от сердца к органам в артериях кровь движется под большим давлением стенки артерий очень прочные и состоят из трех слоев большинство артерий располагается глубоко под скелетными мышцами такое расположение обеспечивает им защиту от случайных повреждений Самую крупную артерию, которая отходит от сердца, называют аортой, ее диаметр около 1 см. По мере удаления от сердца артерии разветвляются, становятся более тонкими и переходят в капилляры. Капилляры это мельчайшие кровеносные сосуды, 50 раз тоньше человеческого волоса. Сеть капилляров густо пронизывает все органы и ткани тела. У одного человека общая длина всех капилляров составляет около 100 тысяч километров. Кровь в капиллярах течет медленно, стенки капилляров очень тонкие и состоят всего из одного слоя плоских клеток. Между этими клетками есть микроскопические щели, а в мембране клеток мельчайшие отверстия. Благодаря такому строению капилляров все необходимые вещества из крови легко проникают в органы, а отработанные вещества возвращаются из органов кровь. Тончайшие капилляры собираются в более крупные сосуды, вены. Вены ⁇ это сосуды, по которым кровь течет от органов к сердцу. Их стенки тоньше, чем стенки артерий, так как в них менее развит средний слой. Он содержит меньше эластичных волокон и гладкомышечных клеток. В связи с этим вены менее упругие и их стенки могут спадаться. Давление в венах низкое, поэтому для предотвращения обратного тока крови внутренняя оболочка вен, образуют клапаны, пропускающие кровь только по направлению к сердцу.